громадный. Видите, такая узора под мой стайл русского парня, кто смотрит этот видос, да, наверное, из ближайших стран, но не буду озвучивать больше страны какие, да, а может не из ближайших, можно даже из океана сказать, вот меня сидит. Друзья, а не сменять, а медведь, а медведь, как известно, он, вот этот бутылок нарвил, перезарвет свою добычу, да? тортик.